приветствую тебя на моем канале не карел у меня есть камера у меня есть желание и я хочу научиться снимать влоги и научиться их монтировать я буду записывать что происходит со мной вокруг меня и что из этого получится может быть выйдет что-нибудь даже интересное постараюсь не затягивать с монтажом и выпуском этих роликов как обычно при этом надеюсь, у меня получится прокачать свой навык монтажа видео. Ну и поскольку это всего лишь первое видео на моем канале, не буду его сильно затягивать. Поэтому жду обратной связи, подписок. Всего доброго. Спасибо за просмотр. До новых встреч.